Доброго времени в суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, Трэн, Games. Мы продолжаем с вами играть в Resident Evil: вторая часть ремастера. Это у нас, короче, уже финал. Но у меня не получается победить кого? На Мейзиса. Ой, на Мейзиса. Привет, Меган. Не, поб... не получается победить Мистера Икс, блядь. Этот тиран просто не дает никакой жизни. Поэтому я думаю, нам очень, очень, очень пригодится э, то, что у нас есть DLC, правильно. И мы возьмем не знаю. Ну, давайте возьмем ракетницу, блядь. Да и миниган тоже возьмем. Потому что как с ним еще сражаться? Я не знаю. Так, а что у нас еще есть? Ножи, ножи, ножи, ножи. Ну, Но он просто нас, блядь, уничтожает моментально. Просто моментально. Моментально уничтожает. Так, оружие стоит. Оружие стоит. Давай-ка вместо огнемета поставим быстрый доступ миниган ага место нет на штекер блять че выкладывать а, че выкладывать че выкладывать гранаты нужны гранаты нужны патроны выкладывай от одной травы у меня ничего не изменится Сема. Сема. Так, где наша ракетница? Сейчас будем развлекаться Сейчас будем развлекаться Но без аптечек я не знаю, что мы будем здесь делать Это просто фиаско Ну, где тиран идет? Эту сцену мы уже видели Пропустить ее нельзя, это финальная сцена, я так понимаю все, мы начали спуск, но... Я думаю, надо сделать спуск в ускоренном моменте. О, да, какой он охуенный просто. Но, Немезис гораздо круче. Немезиса мы любим. А, серьезно? Так, подожди, так так неинтересно, стоп, блядь Бля, я думаю, это еще не конец, нихуя Блядь, почему я раньше с миниганом не играл? Где мы вообще? Платформа какая-то Я думаю, мы тут встретимся с Клэр, да? Что-то такое будет Поезд Умбреллы Цепляйся! Почему я раньше не взял ракетницу? Я бы мог этого Мистера Икс разбабахать еще в самом начале игры и играл бы спокойно без него но я не понимаю, зачем в DLC дают ракетницу? Для спидрана или что? Мне кажется, Ада все равно живая осталась. Не думал, что буду по ней скучать. А я предлагаю загрузиться и попробовать еще разочек. Сейчас Ада будет на поезде там же, да? с девочкой hey. у нас получилось like и все хорошо а нет еще акценты поехали ладненько акценты мы любим конечно же какая-то хреновина выжила но это по моему на мезис выжил нет Ранг B А если, подождите, надо попробовать продолжить Я хочу, не хочу так быстро Ого, сколько мне всего дали Эх, подожди, я хочу продолжить Давай-ка попробуем еще раз Так это выкладываем, это выкладываем, это выкладываем И возьмем хотя бы Давай пулемет, блядь, возьмем Просто ну не так легко, ну что, бля, Я просто раз бабахнул по нему и все Так, ставь Я не думал, что конец так будет близко Знал бы я раньше, я бы просто... знал бы раньше, я бы просто в прошлой игре его и закончил. А так я целый час возился с этой миссией. О, да. Ну он шикарен, конечно, он шикарен. Вот только куда там в него стрелять? Просто интересно, сколько уйдет на него вот этого вот всего дерьма Из пулемета, если его гасить Вот и я думаю, что это за хрень такая Мы вообще убьем его, нет? Или надо его руку взорвать? Да, и как бы я с ним сражался. Походу без... А, наверное, все-таки надо было взять ракетницу. Ракетница не просто так была. А если-ка, подожди-ка. Что плохо дело, он неубиваемый. Ох, <Слышат> ё oh, Так, эту касценку я пропустил, этого не было. А, -а, а, ну понятно. Ну понятно. Вот откуда она излез. А, доживая. Вот мы что пропустили. Даже нахуй не подходи. А ну отошел. Отошел. Отошел от ракетницы, сука. Противотанковая ракетница. Сука. Ага, ну вот оно и все. Короче, нужно было, наверное, просто от него бегать, сбегать, бегать, пока в итоге ада нам не помогла. В итоге ада осталась живая. Мы это увидели. И это не может не радовать. Я думал, они тут уже что-то переделали, поменяли. Доброе утро, суки. Все, патроны закончились. Ну, он, видите, он с одного, с одного патрона ракетницы он въебывается. Что ж, еще одна сценка, и мы увидели катсценки, которые мы пропустили. О том, что... Очень громко. Катсценки о том, что... Катсценки о том, что Ада живая и вообще это получилось все очень здорово. И финал такой коротенький получился, но прикольный. Получается все, что нужно было делать, это просто его сдерживать, ждать, пока Ада бросит нам оружие. И, собственно говоря, победа. Что ж, коротенькое видео, всего лишь на 10 минут.